МЕЛОЧИ Все большее состоит из множества мелочей. Победители совершают большие дела, делая вовремя все мелкие. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире «Права, ведь Сибирь и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня в нашем видеообзоре будет рассмотрено решение по гражданскому делу в пользу заемщика Центральный районный суд Город Комсомольск на Амуре. Значит, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Альфа Банк» Корнилова А.А. о взыскании неосновательного обогащения процентов за пользование чужими денежными средствами судебных расходов. То есть, обратите внимание, кому это интересно, далее смотреть. О взыскании неосновательного обогащения. В ходе проведения работы по взысканию кредитной задолженности выяснилось, что документы, подтверждающие заключение соглашения о кредитовании, в архиве банка не сохранились, в связи с чем у банка отсутствуют право требования, вытекающие из договора, поскольку документов, подтверждающих соблюдение письменной формы кредитного соглашения, не имеются. Существенные условия кредитного договора не согласованы. Следовательно, письменная форма соглашения соблюдана, не была. Однако отсутствие права требования, вытекающего из договора, не лишает сторону права обратиться с иском о возврате неосновательного обогащения. То есть это записано в исковом требовании от Альфа-Банка. Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. Альфа-банк выдал Корнилову АА банковскую карту сроком действия на такой-то. Данная карта выдана к счету такому-то, получена Корниловым, АА, что подтверждается его личность подписью, содержащей в расписке. Как следует из выписки по счету, банк открыл на имя Корнилова и осуществил перечисление на данный счет денежных средств в такой-то сумме. В соответствии с пунктом 1 статьи. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество приобретателя за счет другого лица потерпевшего, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, неосновательное обогащение за исключением случаев предусмотрено статьей 1109 настоящего кодекса. Из содержания данной нормы права следует, что лицо, требующее возврата неосновательного обогащения, должно обосновать, что оно является потерпевшим в обязательстве неосновательного обогащения, а ответчик-приобретатель неосновательно обогатился именно за счет истца. В соответствии с частью 1 статьи 160 ГКРФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа выражающего ее содержание и подписанное лицом или лицам, совершающими сделку или должностным, должным образом уполномоченными ими лицами. Двусторонние, многосторонние сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 Настоящего кодекса. Как следует из материалов дела, банк открыл счет на имя Корнилова, предоставив ему пользование денежные средства, что подтверждается выпиской по счету, выпустил на его имя банковскую карту на основании заключенного соглашения о кредитовании в офертной акцептной форме. Таким образом, между банком и Корниловым было заключено соглашение о кредитовании на получение персонального кредита, содержащее в себе элементы договора банковского счета и кредитного договора. Данное обстоятельство подтверждается ИСО, Альфа-банк и сторонами не оспаривается. Таким образом, из обстоятельств получения Корниловым АА в Альфа-банке денежных средств, которые просят взыскать средств, не следует, что ответчик неосновательно обогатился, получив денежные средства в Альфа-банке без каких-либо правовых оснований. И основанием к получению суммы кредита ответчикам явилась двусторонняя сделка. Таким образом, с учетом положения статьи 56 ГПК РФ, лицо, обращающееся в суд с ИСКом о возврате неосновательного обогащения, должно доказать не только факт обогащения ответчика, приобретения сбережения имущества за счет истца, но и отсутствие установленных законом иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения имущества за счет ИССА. При таких обстоятельствах доводы Альфа-Банка о несоблюдении сторонами при заключении соглашения письменной форме и ничтожности договора являются несостоятельными, в связи с чем исковые требования взыскания из Корнилова АА неосновательного обогащения удовлетворению не подлежат. Ну и, соответственно, суд решил в иске отказать. Дорогие друзья, используйте... Опыт других людей для своего блага, для защиты вас от банкиров, от, от судей, э, в судебных заседаниях, если вы решили туда ходить. Ну а кому нравятся наши видеообзоры, ставьте люба, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Здесь, значит, ссылочки, как всегда, я оставляю вот здесь. вот Полный лист выигранных дел. Оставляйте комментарии под видео. Сегодня уже, получается, записывается 147 седьмое видео. Это значит 147 уже решений в пользу заемщика. Ищите для себя похожие ситуации. С вами был, как всегда, Борей Байкалов. Благодарю за внимание. Всего хорошего.